Добрый вечер, друзья, коллеги, скептики Я рад приветствовать вас на нашей лекции, посвященной шизофрении Хочу несколько слов благодарности организаторам этой встречи, клубу скептиков А также вам всем, всем, что пришли на нашу сегодняшнюю лекцию Итак, сегодня мы поговорим о шизофрении Просто о сложной Просто, но тем не менее, научно, в научно-популярной форме мы обсудим некоторые основные аспекты этого заболевания. Итак, начнем мы не с этой иллюзии, а да? иллюзию мы поговорим чуть позже. Иллюзия очень достаточно известная. Начнем мы с небольшого ролика из фильма «Обратная сторона Луны». Посмотрите 12-ю серию, откройте ее на 3 минуте 55-й секунде и посмотрите реплики двух милиционеров, полицейских, о шизофрении, а потом сразу же возвращаетесь. Итак, как сказал главный герой этого ролика, у него же шизофрения, раздвоение личности. да, Он разделился на двух полицейских, страшное дело, как же он гуляет на свободе. Итак, сегодня мы с вами ответим на этот вопрос в том числе. Итак, давайте начнем с загадки шизофрении. Да? Шизофрения – загадочное заболевание. Например, депрессия, связана с грустью. Но грусть в те или иные моменты времени переживает многие из нас. Да? Или тревожные расстройства. Опять же, иногда, когда мы тревожимся чуть больше или чуть меньше, но чувство тревоги нам знакомо в той или иной мере. А что же такое шизофрения? Ведь шизофрения, мы с вами об этом сегодня поговорим, она, по сути, многим у нас вообще не знакома. Это происходит что-то невероятное происходит некий раскол с реальностью. Как думают шизофреники? Что вообще это такое? Об этом мы с вами сегодня поговорим. Например, Даниэль Вайдноберл назвал шизофрению раком психологических заболеваний. И возможно, что это одно из самых серьезных и загадочных заболеваний. Как утверждает Леверай, разрушительное расстройство мыслей, эмоций, поведения, связи с реальностью, согласно Американская психологическая ассоциация. Итак, шизофрения это тяжелое, тяжелое, подчеркиваю, да, совершенно не психологическое заболевание, при котором страдают различные аспекты жизни человека. Его личная жизнь, его профессиональная деятельность и социальная деятельность. В общем-то, страдает практически все в той или иной мире. Нет, давайте поговорим теперь о последствиях. Последствия вызванные шизофренией достаточно тяжелые. Порядка 5% заболевших могут совершить не одну как минимум одну попытку суицида. Многие больные шизофрении бродяжничают, да, становятся бомжами. Большинство не работает. Порядка 30% пациентов психических клиник, психиатрических клиник, больны шизофренией. В принципе это уже не так страшно, как раньше. Около 50 лет назад количество таких больных было 50%. Ну и кроме этого больной шизофрении становится тяжелым, бременным для членов своей семьи, для тех людей, которые их любят, помогают и с ними живут. Итак, сегодня, говоря о шизофрении, мы разрушим с вами несколько мифов с ней связанных. И один из них, это очень известный миф, да, у данном случае миф один. Это то, что шизофрения является ничем иным, как расщеплением личности. Да, как в ролике, в нем же расщепление личности, он разделился на двух эволюционеров. Итак, это является мифом. Шизофрения никак не связана с расщеплением личности. Есть заболевание психиатрическое, диссоциативное расстройство личности, при котором происходит расщепление личности. Но при шизофрении оно не происходит. Это является мифом, который очень живучий. Недавно я встречался с одним терапевтом, который котором обсуждали одну женщину, которая которой шизофрения. И он сказал, да-да-да, да, у нее же расщепление личности. То есть даже врачи сегодняшние, многие из них верят в этот миф. Что говорить о обычном обывателе. Итак, шизофрения, если переводить дословно, да, слова Могина Блеева, который придумал этот термин, шизофрения, это значит расщепленный разум. Но не расщепление личности, но не раздвоение личности. Диссоциативное расстройство идентичности, DID, да, это, обратите внимание, очень редко, очень-очень редко встречающее психическое расстройство, при котором личность человека разделяется. Некоторые ученые считают, что такое заболевание вообще не существует. Но благодаря тому, что оно было очень модным в то время, когда возникло, благодаря Голливуду, который снял, например, фильм Три лица Евы. Это заболевание после того, как его изобрели, открыли, после того, как оно стало модным, стали достаточно часто диагностировать. Но тем не менее, оно считается очень редкой, вплоть до возможно несуществующим. Но к шизофрении оно не относится. К шизофрении это не расщепление личности. При шизофрении человек может терять связь с реальностью, да? то есть расщепление связи с реальностью, но никак не личность. Итак, статистика. Существуют разные исследования, разные наблюдения. Порядка 1% людей больны шизофренией. Эта статистика верна практически для всех стран. Плюс -минус. Некоторые данные говорят, что 0,4-0,7% людей больны шизофренией. опять же, вопрос в точных критериях и в качестве эксперимента. В США проживает порядка 2,5 миллионов больных. И что интересно, и, и немаловажно, траты на шизофрению, на лечение таких больных, составляет порядка 100 миллиардов долларов в Соединенных Штатов Америки, и это больше, чем та сумма денег, которая тратится на лечение рака. Болезнь генов семьи становится ложится на, на всю семью в тяжелое время. Больные шизофренией для них повышается риск. Суицида мы видели с вами до 5%. Наиболее уязвимы перед шизофренией. Тут, кстати, знак вопроса стоит поставить, да, для кавычки. Это люди с низким уровнем дохода, с низким социальным статусом. И тут, естественно, задать вопрос, и этот вопрос ученые себе задают. Что является причиной, а что является следствием? Возможно, одно из объяснений, что люди больные шизофренией чаще скатываются Теряют работу, их доход становится низким, и в итоге оказываются среди низких слоев населения с низким социально-экономическим статусом. Это первое объяснение. Шизофрения приводит к низкому социально-экономическому статусу. Второе объяснение. Возможно, что низкий социальный статус чаще приводит, чаще приводит к тому, что человек заболевает шизофренией. А возможно же, что одно влияет на второе, второе на первое, и связь такая круговая или проспиральная. Точный вопрос на этот ответ еще не получит, но известно пока что существует корреляция, что более, чаще среди людей в встречается чаще среди людей с низким социально-конечным статусом. Но что является причиной, что следствием до конца еще неизвестно. Мужчины страдают в среднем чуть чаще, чем женщины. Я вижу, что тут сегодня собралось намного больше мужчин. Не переживайтесь, процент не так большой, 1,4 к 1. Также у мужчин. Розофрения чаще называют, начинается в более раннем возрасте и прочекает чуть в более тяжелой форме. Опять же, все это в среднем. К конкретному человеку это может и не относиться. Также известно, что среди лиц, не состоящих в браке, около 3% шизофреников. Как вы помните, мы, что мы сказали по всему населению, это 1%, а тут 3%. И опять же, встает вопрос, что является причиной, а что следствием. Возможно, то, что человек не состоит в браке, увеличит риск заболеть шизофренией. Возможно, наоборот, шизофреники реже женятся и выходят замуж. Ответом на этот вопрос в том числе заняты сегодняшние часть некоторых ученых часть исследований, которые проводятся сегодня. шизофрения обычно развивается в возрасте от 20 до 30 лет. Как правило, у мужчин несколько раньше, чем у женщин. шизофрении могут болеть дети и взрослые и старики. Но после 60 лет риск заболевания шизофрении достаточно мало. Ну, по крайней мере, диагноз уже ставится Не потому что будет куча других заболеваний, которые, скорее всего, и поставят. Теперь симптомы шизофрении. Как, на какие, на какие симптомы делятся, на какие группы можно поделить симптомы шизофрении. По большому счету, это общепринятый подход. Симптомы шизофрении делят на позитивные симптомы. Это излишки, это те вещи, которых не должно быть. У обычного здорового, да, нормального человека. Это негативные симптомы. Позитивные симптомы относят, например, к галлюцинации. Обычно человек не должно их быть. Это негативные симптомы. Дефициты, недостатки, да, то, чего не хватает и что есть у обычного человека. Например, здоровые эмоциональные реакции. И это когнитивные симптомы. Симптомы, связанные с вниманием, с мышлением, с концентрацией и печью. Итак, давайте более подробно поговорим о каждой, о, каждом из групп, о каждой из групп. Итак, позитивные симптомы кажутся избытками, то есть необычными дополнениями к мышлению, поведению и нашим чувствам. К ним относятся бред, галлюцинации, расстройство мышления и психомоторные нарушения. Бред это ложные верования, ложные умозаключения, которые не соответствуют действительности, и которые невозможно разрушить вопреки доказательствам и логике. Да? Не, пом, не путайте здесь веру там, религиозную и при бред. бред, например, что человека облучают соседей. Его можно показать, привести в квартиру соседей, там, показать записи с камеры, что его никто не облучает. И несмотря на эти доказательства, человек продолжит верить, что его облучают. Галлюцинации, восприятия несуществующих сенсорных стимулов, галлюцинации могут быть слуховые, зрительные, висцеральные, тактильные и другие. расстройства мышления. Дезорганизованное, нерациональное мышление присуще, может быть, присутствовать. И также психомоторные нарушения. На следующих слайдах мы поговорим с вами более подробно о каждом из этих сфотов. Итак, бред. Это сильные, несоответствующие действительности представления. Очень часто распространена сфотография распространен бред преследования. Меня прослушивают, правительство за мной следит, меня обручают соседи, спецслужбы транслируют песни Битлз вне в мозг с целью свести с ума, утверждал один из пациентов. Также тем, следующие темы бреда часто распространены. Например, тема паразитов в теле, ощущение во мне пола змеи, во мне зовут джуки там, и так далее. Бред отношения. Дорожные знаки сообщают нетайную информацию, светофоры говорят, что меня ждет неудача или как мне надо ехать и куда. Необыкновенная романтичность и сексуальность, а также бред контроля. Галлюцинации. Сенсорные ощущения отсутствия таковых. Да? Нереальные сенсорные ощущения. Как правило, у шизоклиников чаще всего встречаются звуковые галлюцинации, голоса. Да, не обязательно голоса, могут быть также звуки. Если это голоса, они могут быть комментирующие, приказные и другие. Причем приказные связ, чаще всего связываются с агрессией. Они могут приказать человеку на кого-то напасть, кого-то ударить или причинить кому-то боль или увечье нанести влочи. Также чуть реже, встреча, реже встречаются зрительные, затем идут осязательные, вкусовые, тактильные, покалывание, жжение, ток по телу. И висцеральные. Внутри меня ползают змеи, сказал один из пациентов. Вот пример слуховых, слуховых галлюцинаций. Да? Голоса обычно звучали у меня в голове. Но также я часто слышал их в воздухе, в телевизоре и разных частях квартиры. Все они были разные. Одни пели, другие спорили и ругались. Я делил их на добрые и смысл. Несколько объяснений предложили ученым. Несколько возможных объяснений для возникновения слуховых галлюцинаций. Да, как вы знаете, многие из нас, из тут присутствующих, да, используют внутреннюю речь, разговаривая с самим собой. И в этом нет ничего необычного. Возможно, что при разрушивших линей, некоторые заболевших путают внутреннюю речь с голосами других людей. Используя техники нейровизуализации, Ученые обнаружили, что когда у шизофреников да, происходят звуковые галлюцинации, у них активны зоны мозга, связанные восприятием речи и а именно зона брака, зона верники и пути их связки. Следующий тип – это психомоторные нарушения и достаточно плохо видно на этой фотографии. Да? Фотография была сделана давно, порядка 100 лет назад, но никто специально здесь такой позе не стоял. Привезли на тележке больших шизофрений, находящихся в картоническом ступоре, и поставили их, и поставили камеру. Тогда выдержки были достаточно большие, и люди так и стояли, пока происходила выдержка. Итак, психомоторные нарушения, картонические возбуждения и стопы также являются относят к позитивным симптомам шизофрении. Среди прочих, как правило, психомоторные нарушения характеризуются скованностью движения странными гремасами на лице, повторению одного и того же действия, или укорение одних и тех же фраз, кататоническим ступором или кататоническим возбуждением. При кататоническом ступоре больные остаются неподвижными, перестают реагировать на сторонние символы, как мы видим с вами на фотографии. При катоническом же возбуждении происходят обратные реакции. Больные возбуждены, совершают очень быстрые там э э движения и могут представлять опасность для окружающего мира персонала и членов семьи. Негативный симптом. Это то, чего не хватает, некий патологический дефицит. Свойства, которые пропали или которых перестало хватать. Как правило, к негативным симптомам относят аллогию, бедность и искудность речи, абулии, дефицит воли, апатию, третьего желаний и мотивации, а также эмоциональное воплощение, которое характеризуется следующим. Например, некоторые заболевшие могут не демонстрировать всем эмоции, такое плоское лицо, без морщин, без всего. Некоторые могут проявлять неадекватные эмоции, на похоронах смеяться, да, или вообще засмеяться, просто увидели двери и засмеялись без причины. Да? А некоторые могут проявлять эмоции очень слабо. Также к негативным симптомам относят социальные избегание и изоляцию. Да? Ну, по поводу плоских эмоций, после того, как изобрели ботекс, стоит помнить, что возможно у человека, сидящего перед вами, не шизофрения, а просто он прошел процедуру уколами ботекса, и сейчас его лицо не выражает никаких эмоций. Будьте осторожны, это достаточно реальная история. Ну и следующая группа симптомов, самые тяжелые, и хуже всего поддающиеся лечению, вообще практически не поддающиеся лечению лекарствами, это когнитивные симптомы, которые характеризуются проблемами с вниманием и концентрацией, сложностью в обучении, проблемами с памятью и слабым астрактом мышлением. Благодаря вот этим вот симптомам в результате их, как правило, Больные теряют работу, вылетают из учебных заведений, и, в общем-то, им становится трудно самим самостоятельно существовать в этой жизни, если у них нет людей, которые им помогают. И, как правило, они могут оказаться на улице и, в общем-то, стать бомжами. Итак, симптомы шизофрении, как правило, не появляются мгновенно, а развиваются постепенно в течение 3-5 лет, ну, так называемый протрамальный период. Как правило, вначале появляются негативные симптомы. То, чего не хватает. Скудность речи, скудность мотивации. Человек начинает избегать контактов, реже встречается с друзьями. Потом следуют когнитивные симптомы. Память хуже работает, восприятие тоже хуже работает, эмоции. Да? И третье, как правило, спустя несколько лет появляются позитивные симптомы. Например, психоз, бред и галлюцинация. И у меня к вам вопрос. Когда, как вы думаете, человек придет к врачу? Или когда человека приведут к врачу? На каком стадии? На какой стадии? Все верно. Как правило, человек приходит к врачу или его приводит уже на третий стадии, когда в манифестацию проходят позитивные симптомы, когда на присутствии бред и глюцинации. А первые и вторые стадии могут пройти вообще незаметно или не очень заметно. Помимо этого, еще небольшое замечание. Если наличие у себя позитивных симптомов в ряде случаев больной признавать может, или его можно убедить, что они наличиствуют, то негативные симптомы пациенты практически никогда очень не признают и не замечают. Согласно исследованиям ученых, например, Карсона, порядок появления симптомов, мы сказали, что обычно это так, но это не всегда, обычно. Так вот, порядок появления симптомов может говорить ученым о том, какие зоны мозга повреждены. Помимо тех симптомов, которые мы с вами обсудили, также часто присутствуют у больных расстройства речи, которые могут выражаться, например, следующими факторами. Человек перескакивает с темы на тему, как следствие нарушения мышления. Речь человека похожа на словесный салат. Ну, чуть позже, на следующем слайде, это увидим. В шизофазии разорванность, речевая разорванность, то есть предложения, которые человек говорит, слова в них, и словосочетания... Верны с точки зрения правил русского языка Но смысл предложения не несет Фразы строятся правильно, но не несут Мысловой нагрузки И вот пример шизофазии Сейчас я зачитаю, вы представите потом сами В кинохронику ходят и зажигают в кинохронике большой лист В библиотеке маленький лист разжигают Огонь э, будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий А крепкий учебник будет весомее, чем гастроном на улице Герцога а на улице Герцена будет расщепленный учебник, когда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер 22 и замещаться там по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 она может расщепиться экономика на экономистов и диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли. Так что в эту сторону двинется вся экономика. Да, вот яркий пример. Конечно, последнее предложение по поводу движения экономики может быть и верным, но все остальное решено какого-то смысла по примере для нас. Итак, на этом слайде, вкратце, потом посмотреть самостоятельно на английском, резюме видов симптомов при шизофрении. Еще раз такой небольшой суммы. Еще вот такое замечание. Тут известный художник Луис Вайн, например, достаточно давно очень, рисовал практически очень, очень много котов. И последние годы его жизни у него наблюдались психозы. Так вот, считается, что многих из котов он нарисовал, когда находился в состоянии психоза, в состоянии шизофрении. Сегодня проверить эту гипотезу уже невозможно. Но тем из вас, кому интересно, у кого есть время, я рекомендую попутешествовать по, по, по интернету и посмотреть на его рисунки. Достаточно интересно. Итак, сейчас посмотрите видео по ссылке. Это видео на английском. Достаточно посмотреть первую половину. Показывается история двух семей с детьми, шизофрениками. А потом, после этого видео, мы перейдем с вами ко второй нашей в части, ко второй части нашего урока и продолжим. Так, возвращайтесь через несколько минут.